Комплекс у нас интересный, недорогой, буквально в 15 минутах ходьбы от моря. Вот этот дом, вот эта вся его территория, вот так вот, вот там, и вот это, вот это, и вот это, и над ним, и вот он. Санузел, раз окно, два окно, 27 квадратных метров, с прекрасным балконом и видом на басик. Вот это все море просто сливается, виден у нас он тоже лой комплекс фрегат, дельфин. Коралл, весна, супер гибкие условия по рассрочке. Есть огромная рассрочка на год. Огромнейший привет, уважаемые телезрители, друзья! К вашему вниманию, сегодня квартиры недорогие в курортном городке, если быть конкретнее, в Адлере. И комплекс у нас интересный, недорогой, буквально в 15 минутах ходьбы от моря, и мы находимся в Адлере. Короче, друзья, смотрим внимательно. У нас, к вашему вниманию, видите, дом номер один, дом номер два, и вон тот дом, который сейчас непосредственно меняют фасад, крышу, кровлю, все вокруг внутри, э, перепрошивают планировки. В общем, у нас этот комплекс называется «Приготовьтесь». Сейчас даже точно вам скажу «Изумрудная долина». Пойдемте, мы заходим на территорию. Вот эти все Три непосредственно наших дома будут объединены, которые я показал вам. И именно вот этот домик, это тоже входит в комплекс Изумрудной долины. Здесь же у нас вот это будет все выровнено. Вот этого забора не будет. Видите, вон там стоят автомобили. Это наша парковка. Комплекс будет вмещать в себя бассейн, парковку, доверительное управление. Не забываем то, что мы реально в 15 минутах ходьбы от моря. Там вот наверху у нас будет располагаться бассейн большущий. Здесь у нас Видите, вот этот домик, который уже есть, который уже присутствует. В нем на данный момент уже ведутся работы. И у нас самая дешевая квартира здесь, дорогие мои, от 3,5 миллионов рублей. Фишка в чем? Фишка в том, что это не с нуля строительство, а это строительство, которое у нас уже, как говорится, был построен. Дом имелся. И на данный момент данный дом претерпевает капитальный ремонт. И получается, что он есть на кадастре, просто совершается раздел. И э, облагораживание его внешне, внутренне. И все, вуаля. У нас, как говорится, изумрудная долина. Еще раз, дом 1, дом 2, дом 3. И большущая территория. И предлагаю, давайте-ка, зайти в один из домов. Покажу вам видовые характеристики. И самое главное, что, естественно, недорогая цена. Цена здесь у нас недорогая по меркам Сочи. И хочется сказать то, что мы находимся все-таки в 15 минутах ходьбы от моря. Еще раз говорю, вот этот дом. Вот это вся его территория, вот так вот, вот там. И вот это, вот это, и вот это, и над ним, и вот он. Это все комплекс Изумрудная долина. Теперь предлагаю, давайте потихонечку пройдем и зайдем уже в наших квартиры. Посмотрим, что там у нас интересного. Заходим. Это у нас вот здесь, именно вот в этом месте будет входная группа. Здесь будет входная группа, подъезд. Наверху будет бассейн между двумя домами. Вот как раз таки вот здесь. Вот это все пространство. Заходим вовнутрь и смотрим имеющиеся квартиры. Минимальные площади у нас 17 квадратных метров, максимальные 32. Сейчас на этапе строительства, конечно, все удовольствие у нас дешевле. Когда у нас здесь будет все готово, будет дороже. Вот, к примеру, вот эта квартира 25, 8 квадратных, 25 квадратных метров запятая 8 стоит 5100. Вот такая квартирочка. Здесь будет полноценное окно прорезано. Пока еще не сделано. И большущий там санузел. Ну, первый этаж, он обычно не очень, да, как говорится. На любителя предлагаю начать со второго этажа, посмотреть, что там у нас уже есть, что имеется. Во всю активно строительные активные работы. Здравствуйте. Работы ведутся, мы идем по коридору. Фишка данного комплекса, здравствуйте, то, что у нас здесь небольшое количество квартир на этаже. Вот, например, вот эта квартира. Это у нас квартира 26,9, ну 27 округляем, 5, для вас за 5 договоримся, дорогие друзья, вот такая вот квартирка, причем у вас здесь еще имеется вот такая вот терраса, ну и здесь тоже, как говорится, грех ничего не, за... не сделать, не замутить, как говорится, тоже ваше это пространство никому недоступное, квартира, несмотря на то, что у нас, по сути дела, это 20... 6,9 квадратных метров 27, она имеет два большущих панорамных окна и отдельно выделенный санузел. Еще раз говорю, все-таки на данный момент это этап строительства и на данный момент максимально дешевая цена. Если вы, конечно, будете брать потом, когда это все удовольствие построится, это будет совсем другая цена, совсем другая история. Ну вот, например, 20,5 квадратных метров 4 миллиона. Организовываю скидку для моих покупателей За 4 миллиона вот такую квартиру, дорогие друзья Панорамные окна в пол будут под замену Окна в пол, окна в пол, окна в пол Вот такая вот, в принципе, классная, прекрасная студия Правда, без вида на море, но ничего страшного Высоченные потолки порядка 3,30 И хорошие видовые характеристики Пойдем еще какие-нибудь варианты квартирок посмотрим Здесь ведутся работы О, вот она Это продано, видите? Активно покупают. Это небольшая такая вот студия, студиичка с санузлом, в котором имеется окно. Но окно будет заложено. Ладно, выходим также через санузел. И давай, может быть, пробежаться наверх. Пропустите меня наверх? Mm -hmm. Спасибо. Так, поднимаемся наверх. Посмотрим все-таки видовые характеристики. Все, можете работать. На меня внимание не обращайте. Так, тут тоже работы ведутся. Ну, пойдемте посмотрим на верхнем этаже, наверное. Блин, ну там мансардный. Давайте вот такое удовольствие посмотрим. Вот. Такая квартирка есть в наличии. Хорошая квартирочка. А, несмотря на то, что она продана, она ниже этажом и выше этажа. Санузел. Раз окно, два окно. 27 квадратных метров с прекрасным балконом и видом на Басик. Вот оно место нашего Басика. Басик. Бассейн. Вот в этом месте. Вот, вот тоже у нас территория наша. Еще раз говорю, давайте к сверху. Вот так немножечко уже посмотрим. Вот такая вот территория в комплексе из трех домов. Изумрудная долина. Улица у нас здесь... Ну, за ориентир берите улицу Известинская. Пойдемте теперь, наверное, выше. Посмотрим какую-нибудь классную видовую характеристику. Вот такие квартиры зачетные. Классные вообще. 26 квадратных метров. С видом на зелень. Кого не интересует вид на, на горы, вид в опорную стену не интересует, пожалуйста, вот вам вид на зелень. Ну, студия, как и студия. Студия, она и в Африке студия. Еще раз я говорю, это переделка старого здания, которое имелось. Ну, как бы оно не настолько старое, оно постройки... Получается, у нас в 90-х годах все это строилось, и на данный момент у нас это удовольствие просто делают, переделывают. Ну вот давайте на примере последнего этажа, здесь хотя бы строительный не видно, здесь как бы поспокойнее можно показывать. Вот эта данная квартира, 24,9, 25 квадратных метров за 5 миллионов, дорогие друзья, организуем вам ее. И вот с таким вот видом. Хорошее, тихое, спокойное место, прекрасная, замечательная видовая характеристика, даже с этого этажа не мешает соседний дом ни разу нам совершенно. И видно море, вон то все море, видите краны, это у нас жилой комплекс, не скучный сад. Этот дом, сразу говорю, он не останется в таком виде. У нас все это удовольствие будет претерпевать изменения. Здесь дом, у комплекса все квартиры будут иметь большущие панорамные окна, замечательные видовые характеристики. Вот. Такая квартирочка тоже, 25 квадратных метров, там порядка 26 квадратных метров. Весьма неплохая, как вы успели заметить, с хорошими видовыми характеристиками. Тоже в продаже. Так, ну и хотелось бы показать вам угловую. Вот она хоть и угловая, но это тоже студия. 23 квадратных метров с вот таким вот прямым видом. Вот это все море просто сливается. Виден у нас он тоже лог-комплекс фрегат, дельфин. Корал, весна и вот эти краны это у нас не скучные сады. Не скучный сад, гостиничный комплекс. А это все наша территория. Вот вам, как говорится, вид сверху. Вот эта квартирка тоже в продаже. 5 миллионов рублей, дорогие друзья, и она ваша. Классно еще вот эта квартира. Ее, за нее хотят порядка 6 миллионов рублей, но договоримся будет э, намного дешевле, как говорится, чем сейчас озвучил я. Большой санузел. Здесь у нас большая такая студия с офигенными тремя панорамными окнами и прямым видом на море. Хорошая видовая характеристика. Дома впритык у нас не стоят. В Дома все будут выглядеть одинаково В одинаковом стиле Вот этот, вот этот, синенький и вот этот Они все будут выполнены в едином стиле в Едином архитектурном Внешне, внутри Своя управляющая компания и вы будете, как говорится, здесь у нас Сдавать это удовольствие или сами проживать В зависимости от того, что вам больше необходимо То есть выбирайте, что бы вы хотели Для чего вы покупаете недвижимость балдейте, кайфуйте в Адлере, в крупном городке И, как говорится, вот видите, вот такой формы квартирка есть Тут, конечно, у нас в уголочке домик немножко видно Нужно оно ли вам или не нужно Ну, не знаю, как говорится Вот это удовольствие у нас тоже можно купить за 5 миллионов рублей Ну, в общем, фишка в чем Здесь квартиры от 3,5 миллионов рублей Вот такая квартирка тоже у нас более-менее но она такая 22 квадратных метров видите с полукругом ниже в общем форму и суть квартир вы поняли то что здесь прикол в чем прикол в том что вот эти квартирки в большинстве своем они есть с 1 по 4 Данные здания у нас, по сути дела, законные, имеются на кадастре, и сейчас просто осуществляется капитальный ремонт и, естественно, раздел. И когда все это у нас завершится, конечно же, это будет совсем другая цена, совсем другая история. И на данный момент срок сдачи нашего всего комплекса, всех домов, у нас это... Запланировано лето следующего года То есть 24 -го. И немножечко осталось Лет... Время быстро летит, вы же знаете В общем, Так, давайте-ка спускаемся На первом этаже, надо вам или не надо, решайте сами Ну я как бы показал верхние квартирки В первую очередь Еще мне очень нравится то, что здесь есть Супер гибкие условия по рассрочке Есть огромная рассрочка на год Вот такие дела Еще раз выходим, показываю вам Наше, наше местоположение Нашу улицу, которая к нам примыкает Потому что вы будете по ней подъезжать Здесь у нас относительно ровное место Легкий уклончик только в этом месте И поэтому вы в принципе комфортно Без напряга будете спокойно За 10-15 минут добираться До моря Мой номер 8-918-880-0747 Звать меня Дима, Дима ЮДВ Срок окончания всех работающих строительных работ У нас это вот этого дома до конца года Завершение всего комплекса Это первый-второй квартал 24-го Поэтому время быстро пролетит дорогие друзья если вам нужны недорогие квартиры в Адлере, в курортном городке, жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока. Жду звонка. До скорой встречи. Увидимся.